как думаешь конфликт может завершиться через полгода но аналитики умные люди говорят о трех годах минимум и они это обосновывают тем что все заключаемые сегодня международные соглашения в рамках там ну допустим вывоза зерна такие вот соглашения все эти соглашения заключаются на три года сроком на три года поэтому исходя из этого обычно Говорят, что все, то есть страны, Америка, ну, вовлеченные в эти соглашения. Так, э, вот почему ты вот так нормально не сидишь? Все страны, вовлеченные в эту тему, в эти соглашения, они рассчитывают на три года. И Исходя из этого, аналитики, эксперты говорят, что, скорее всего, минимум три года будет идти эта война. Но это все, вы же понимаете, что это все так... Это какие-то прогнозы, это все абсолютно не, не точно. Война может закончиться через неделю. Это вообще не вообще не неблагородное дело делать эти прогнозы.